В нашем деле принцип простой. Если у тебя нет кучи денег, паши как вол, чтобы ее поднять. У Бриджера денег много, но чтобы до них добраться, нужно произвести на него впечатление. Вот для этого и нужен Фредди. Фредди Кемп тот еще подонок. Кстати, смотри, как бы твоя телка с ним не сбежала. Ну так вот, Фредди правая рука Бриджера. Так что если я хочу произвести впечатление на него, то сначала надо удивить Фредди. В общем, делаем так. Я должен встретить Фредди сегодня без пятнадцати 12 на вокзале Кингс Кросс, но после вчерашней попойки я еле встал и теперь опаздываю. Доставь меня на вокзал вовремя или на помощь Бриджера, можно не рассчитывать. Встреча с Фредди Кэмпом. Как Как там?